Всем хэлло, мои френдс, с вами снова Vegas Show. Сегодня продолжаем проходить ремастер первый Half-Life под названием Half-Life Source. Так, это у нас глава по рельсам. И, как мы видим... Я сдох! Ну, раз они меня убили из-под ствола, то я отплачу им той же монетой. Тоже из-под ствола убью. Опа! Два подствольных... Две подствольных гранаты пролетели Такие мимо меня Но в итоге взорвались сзади меня И взрывной волной я сдох Из-за взрывной волны Так, ну это слишком легкий пазл Да? Вот этот вот Назад больше нельзя Отпустить рычаг Ну что? Погнали! Эту серию я в вос воскресенье 23 апреля записываю через день после стрима, я благодарю всех кто присутствовал и донатил на стриме, отдельная благодарность Уэннипро и Рус Александру за то, что мы отлично сыграли в игру Warface. Воу, нифига, а я что-то не видел этого турели Неплохо так. Но все равно мы будем побеждать, несмотря на то, что у меня всего 9 хп. Надеюсь, рано или поздно эта глава у нас закончится уже. Потому что она, ну, мне надоело вот это, вот по рельсам эти Ездить бестолковым. Хотя можно вот просто так пригнуться и все. Это ГГ изи. Опять там ракетчик. баба, Оба! Все. Стационарный Стационарный ракетомет. Ну, гранатомет. Он и в блокме забыл. Но только там им можно было пользоваться. Да, вот. А тут нельзя. Только NPC могут. Вояки эти. Так. Секундомер. Хоп, поставил. Тогда эта глава уже закончится. Не, уже, не могу уже в нее играть, если честно. Вот так вот, прыгнемся. Дупо проедем этот участок поврежденный. Ой-ой-ой-ой, не сюда. Я же забыл. Каждый ученый черной мезы так делает. Сначала переводит рельсы с помощью пистолета нафиг. Только вот меня что-то пугает. Мы же сейчас упадем. Если продолжим ехать вперед. Ну-ка, давайте рискнем, испытаем чисто новая часть форсажа. А, не будет новой части форсажа. <с -2> Взялаюсь, становилась. Лады. Короче. Ну, я просто уже... Шоу сюда так я все понял тут турели деактивируются если снова задеть э, красный лазер я не знаю почему так я вообще не знаю почему и поэтому я вот все по быстренькому сделал чтобы их уничтожить пока они активированы я по-моему знаю один лайфхак если к ним подойти, их так можно толкать, они упадут, но это, по-моему, только в Блокмезе работает и во второй части Half-Life. А тут насчет этого я не уверен. Ой, блин, там это, блин. Тогда чисто, опять же, как нельзя, вот так вот, перебегать будем. И стороны в сторону. И вот таким вот способом его убьем. Все проще простого. Но, блин, я жду, когда вот эта глава уже закончится. Нет, не именно глава, а вот это вот езда по рельсам. Это просто худшая. Нафиг. Что было в Half-Life. Такое уныние. Да, нам дают много локаций, но... О! Послушаем. На английском Не послушаем Потому что они на английском базарят А на английский английский язык я не слушаю Да и в Бакмезе они Там русской озвучки Я играл без русской озвучки Но там зато субтитры были А, <кхем> а здесь даже субтитров не завезли Что? Э! Где? Ой! Чего? Это снайпер! Ах ты их скид! Трюга, блин! Чего-то вообще не получается у меня играть сегодня в Half-Life. Оп, снайпера разорвали на части. Он там сидит такой, скрытый. И решил пострелять в меня. И все. И он поплатился за это. Я ничего не понял, потому что говорю на русском языке. Понятно, мать вашу. Вот скачал сборку с торрента, но причем без русского языка, из языка, нафиг. Есть неофициальные, есть конечно неофициальные русские озвучки, но я скачал такую, чтобы ничего больше не устанавливать. Значит, надо что-то еще лишнее устанавливать. О, я тут, это, увидел турельку, и поэтому я с помощью неё всех убью. Только вот меня разочаровывает, что... Ой, что в жизни нету здоровья. Что-то меня сейчас все быстро убивают. Я представляю, если бы я играл на сложном уровне сложности, как бы я вздыхал чаще. Раз так получается. МП-5 вообще дерьмо какое-то-то. Тут, в Half-Life Source там О! Ну-ка! О! Нифига! <звы> <звы> <звы> если честно, я не знаю, как эту ловушку пройти О! Вот наконец-то получилось Так, вояк не слушаю Меня через каждые пять метров убивают Меня уже это, если честно, бесит Подбешивает Нормально играть не могу учета сегодня Видать только проснулся Красивая, да, голограмма нашей планеты Земля, можно аж внутри нее побывать Мы сейчас Короче, что? вы если что, Знаете, что это первая игра Первый шутер с сюжетом, по сути А это у нас спутники такие летают Как я понял По сути, это первая сюжетная Первый сюжетный шутер Который когда-либо выходил и вам понятен пока сюжет <смех> Это, этого Half-Life'а? Нафиг Я думаю, что нет, но немножко объясню Вот у нас снова планета Земля Запускаем ракету? А знаете для чего? Для того, чтобы... Э -э закрыть порталы эти, инопланетные, чтобы к нам пришельцы перестали телепортироваться Вот у нас ракета полетела но, спойлерну, этого нам не удастся сделать, он не закроет портал. Он даже никак на это не повлияет. И у меня вопрос, почему этого военные не делают? Сами не запускают. Их же главная задача, мало того, что устранить свидетелей, их еще закрыть портал тоже надо. А они вот эту ракету не запустили еще. Это все пришлось делать мне. О, И музыка началась прикольная. Насладимся музычка немного. Да. Саундтрек тут шедевр. Такая вот как мне сейчас аккуратно. А, вот так вот. Давай толкаем, толкаем, толкаем. Ох уж это физика. Ну, в Half-Life Суша она стала получше, чем в оригинальной Half-Life 1. Вот отсюда вылетала ракета. Ну, в Black Maze, конечно, это выглядело намного лучше. Если чё. И музыка прекратилась из-за нафиг какой-то проблемы. Эх, музычка, хотел бы тебя я послушать. Но не удастся. Знаете, как-то сразу спокойно стало тут. Нету никаких пришельцев. Одни вояки, да? Ну ничего, не, не бойтесь, мы скоро опять встретимся с пришельцами. Они никуда не денутся. Вот у нас есть такая... Крутая вагонетка, более продвинутая. Я ее помню. Правда, тут надо чуть-чуть аккуратнее ехать. О! Ой! Ой! Ой-ой-ой-ой! Блин! Да бперный театр! 4 хп! Вагонетка туда слетела! Ну, Музка, конечно, да! Классно, я помню ее. Правда. Играть она будет, а врагов не будет, потому что Неподходящий момент. Короче, просто слушайте нафиг музыку. Эту прикольную. Кстати, Бочки из Half-Life 2. Они в Half-Life Source их добавили. Смотрите, прикольно. А, вопросик, а что тогда было в оригинальном Half-Life 1? Интересно. Ну ладно, вот наша вагонетка. Если что, и, пи и пиявки, которые меня убили. Ну и где они? А, ну да, я стрелять не могу под водой, только из пистолета. Не, ну музыка в этой ситуации вообще неуместна. Она нужна для того, чтобы воевать с вояками. Если честно, я пока не понимаю, куда мне надо идти. что то тут путей много у нас. Глава непонятная мне вообще не нравится. Это по рельсам, это худший глава в игре. Мы отсюда пришли. Понятно. Ой! Вау! Что? Ой, да. Пиявки расплодились. Ну как вам музыка? Пишите, пожалуйста, в комментариях. <с> Понравилось? <с> Эти пиявки меня бесят. Маленький да удаленький, нахрен. А еще у меня 4 хп, если я, не дай бог, там задохнусь, то прости-прощай. А подствол ствол-то плохо работает под э, водой. Мне надо этих пиявок убить. Как-то... Но как? Вообще не пойму, по ним трудно попасть. Чтобы они меня не убили, не убили больше. Один пистолет у нас только может стрелять под водой из огнестрельного оружия, если что. Ну и омикам нашим можно тоже драться. Как говорится, против вома нет приема. Но не в этом случае. Бочки с Half-Life а 2 сюда добавили. Я что-то в шоке, если честно, не... вообще не ожидал этого увидеть. Вот, тут меня нафиг пиявки убили. Все затоплено нафиг. Так, мы здесь были. Что-то вообще локация не сильно понятная мне. Я... Мне надо в ней сориентироваться, друзья. Подождите секунду. Тут... тут, короче, все, все не попасть, не пройти, не проехать. Тогда идем сюда. Что-то я утонул. Опять утонул. Ну, теперь можно спокойно идти на следующую цель. О! Жрёшь? смотрю. А нечего жрать людей. Они невкусные. Даже людоеды это подтвердят. <свёздный рост> да. Голова немножко непонятная, да? У меня сегодня воскресенье просто. И я немножко сонный. Опа. А теперь куда идти надо? Сюда? Сюда прыгать теперь? Что-то мне не нравится, что там шум какой-то, электричество есть. Слышен. А, это там, сзади, где зомбарик питался человеком. Человечный. Опять эти пиявки, ёперный театр. Вообще забыл про... Я не знал про их существование, если честно. Не то что забыл, я тупо не знал. Я вас всех тогда пере... Эх, уничтожу. Нафиг, я сейчас задыхаюсь. Да. Истреблю всех этих тварей, как писал мне Войни про. Давай, истребляй. Я сделаю это ради вас. Тем более, если мои подписчики этого хотят, то тем более я это буду делать. Уничтожать всех этих мелких паразитов. Нафиг они нужны земле. Ой, сейчас опять задыхаться начну. Вообще, глава просто нафиг худшая. Мне она не нравится. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Давай-давай-давай-давай-давай. Интересно, успею ли я выбраться на свободу? Успел. Но тут опять пиявки. Интересно, сколько вообще нам с ними придется сражаться за всю игру? Они уже 20 хп мне оставили. Вы представляете, нафиг? Какие опасные твари. Не уплывешь, нафиг. И ты тоже не уплывешь. Блин, мне кажется, что кто-то уплыл за пределы уровня. Мне сейчас надо пойти посмотреть туда вот. Ну? Где? Никто не уплыл. Ну и слава богу. Тогда не придется возвращаться. Давай! Твою мать! В Бэк тут пиявок вообще не было. А ч я замедлился как-то? Ну давай, Гордон Фриман! Плыви! Козья башка! А почему он козья башка? Что-то сам не знаю, что сказал. Он что-то медленно сейчас плыл у меня. Твою мать, а везде ходы всякие есть. Входы, выходы. Если честно, в Блокмезе глава не такая надоедающая была, но она тоже не не нравилась мне. Вот это по рельсам нафиг. Так, а, а что, а куда сейчас тут? Опять два пути. спасибо, я лучше туда пойду Твою мать, не хочу Я не хочу Это... Вы знаете, кто это такие? Это это ихтиозавры Как я их пипец боялся в Бэтмеде я признаюсь, я игру даже в одно время, когда проходил первый раз Black мезу еще старую, когда ксен не добавляли. Я игру забрасывал на этом моменте, потому что тупо страшно было. Капец. Ой. Вы не знаете, как я потом проходил, когда второй раз я тупо срался, когда с ихтиазаврами сражался. Не хочу, я не хочу. Блин! Я лучше бы застрял где-нибудь. О, господи! О, господи Иисуси! У меня аптаософобия, я боюсь всяких существ под водой. О -о -о. Только не это, только не это, опять через это проходить. О господи, о господи, о господи, о господи. Ёблин, театр. Где он? Я его слышал, он орет. Самое главное это морское существо орет, а не беззвучное. О господи. Мне страшно. Я пипец как боюсь водных пространств. Это куда меня ведет? А я же... Я же не отсюда выплыл. Блять, мне страшно, сука. <свы> Это куда меня? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, я пас, я пас, я пас, я пас, оно там. Оно там. Я не вижу его. Где он? Я видел, бог мост. Блин! Мне страшно нафиг. О, Господи. Я не знаю, как я это проходить буду. Может, ты вместо меня его убьешь. Пожалуйста, ученый. <osoba> Убей его. Убей его. его кто-нибудь. Он там. Я его слышал. О господи! Не хочу, я не хочу. Давай, ты вместо меня пойдешь. Меня руки трясутся, друзья, я не могу. О господи! О господи! не могу. Я не могу. Где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Твою мать! А он умер! Он умер! Я не вижу его. Не вижу. Не вижу. Она такая мутная! Вот а! Где он? Покажись, блядь! Я не могу! Я не могу! Ой, господи, он умер, наверное! Ой, господи! Не дай бог! Не дай бог, он сейчас тут. Нападет на меня, пока я открываю винтир. <смех> Блять. Нет, вы бы не, видели, как я это в Black Mesa проходил. <смех> это капец какой. Я еще больше там визжал. Они страшнее, там у них текстурка же другая. Вот это знак... Короче, объясняю. Это был ихтиозавр. И было такое млекопитающее давным-давно. А что, куда идти? <свист> так, мы же здесь были, да? Мы же, мы, же, мы же их как раз тут убили. Мы вот и этого монстра инопланетного назвали точно так же, абсолютно. ихтиозавром, как древние млекопитающие во времена динозавров. Вы хотите загуглить их, теозавр, вы посмотрите, как он тоже жутко нафиг выглядит. И короче, это... Ну это пипец полный. Морское существо, страшное капец. Да забирайся ты, блять, Гордон Фриман. Я, несмотря на то, что я его убил, он еще потом появится. Пожалуйста. Я не хочу больше в воду прыгать. Я лучше бар барнак вам целую вечность готов стрелять, чем прыгать к этому. О, я слышу. Где? Где, где, где? Натя. Ой, слава богу, я в детстве не доходил до этого момента. Я бы не представляю, как бы я в детстве проходил, учитывая, что я в детстве был более слабонервный. Более боязливый. Это... Оперный Я в Блэкмезе помню, они тут тоже плавают. Самое там прикольное, что у нас вода! Ой, плав! Скользкий! Скользкий нафиг! Я, я не знаю, я... Я их не вижу. Ой, я слышу его. Он там орет. Опа! <Слышь> Твою мать! Я не хочу прыгать в воду! <свист> <свист> <свист> <свист> перный театр... <свист> Блин. Гордон Фриман! Пожалуйста! Я не буду туда прыгать! Про... Идите нафиг те кто... Хо ХОЧЕТ! Плавать! <и> <и> <и> Страшно! Ой, Господи! <и> <и> блин! А -а -а -а! Умри! Умри! Умри! Умри! Умри нафиг! Где он? Твою мать, он... Вот сдох? Мне кажется, всем станет стыдно... УБРИ! Умри! Умри! Мари, Ты умер? Их тут двое плавает причем! Подписчики! Если вдруг, не дай бог, у меня остановится сердце, то знайте, что я кибератлет, пожалуйста! Нет! Ой, блядь. Как страшно! Как страшно, твою мать! предпрыгивать Бры Гордон! Гордон козь. Ой, господи! Пиявки! Как я рад вас видеть! Господи! Ой, пиявки! Вы не такие страшные, как эти существа. Кошмар. Я, знаете, если что, в Сириус Сэм» тоже есть э, в первых частях. Подводные противники, ну, рыбы страшные, я их тоже в детстве боялся. И на... там даже уровень из канализации был. Я в свое время просил отца проходить вместо меня этот уровень. Но потом поборол страх, и я этих рыб там вообще перестал бояться. А, з... а здесь. Блин, ну я не вижу его. Может, он правда умер? А это что? Этот отпри... отпирает. Типа дверь. На, на, нафига! Нафига я это сделал? Нет! Пока я это зря сделал, пусть пока закрыто будет. Я открою только тогда, когда убью всех пиявок здесь. На этой локации. Вы опозорены с меня, да? Вы подумаете, я трус и все такое, но зато я признаюсь честно, что я боюсь. У меня вот та О, джимен! Ты бы видел, как я пугался. Ты представляешь? Что там за твари обитают в воде? Ой... Господи... А недавно еще выпускали фанаты Патч... Э, ой, ну VR-версии half life а первого, half life 2, а Half-Black Mesa... Там совсем кошмар был... Нет, я, я, я, я в воду... Не полезу... Идите нафиг... Те, кто этого хочет... Твою блин... У меня даже чуть-чуть... Живот начал болеть из-за того, что пугаюсь. Простите меня. Это просто стыд-позор был... Просто стыд-позор. Мне. Чистый. Как я, блин, визжал, как я, блин, орал. Как я боялся к этим ихтиозаврам лезть в воду это запомнит весь YouTube кто посмотрит это видео и как же я все-таки подожди как же я все-таки рад что прохожу на поверхности игру вот этот путь интересно он выплывали сюда там явно второе есть блокмези их тут в этом месте было двое и вот интересно, он выплыл ли туда, нафиг. Тем, кто не хочет, типа, проходить эти вот испытания с прессом, да? Только не мы себе качаем пресс, а он из нас сделает пресс, нафиг. Там хиткрабик, да? Куда побежал? Блок отца мамочки побежал. Ой, он, ой! Я уж подумал, я его убил, а на самом деле нет. <связанное> MP5 тут только для ближней дистанции нормально стреляет. Я уж не помню, как он стрелял э, в, первой в первой части. Э, ну, в оригинальной, точнее. Но тут что-то в Half-Life Source он полный днище. Э, Оружие деграднуло. О, здрасте. Не, как же сейчас мне приятно сражаться с обычными противниками. Дратути, ученый. В Half-Life 2 только в одном месте, моменте этот ихтиозавр есть. The science team has been tracking Открывай. With the Black Mesa security system. Это закрывай. Сейчас его возьмем с собой. Это за компанию. мгновения. -да комплекс it's the Я помню эту голову. Выстрелить в него. Ладно, шучу. Арбалет. Арбалет, кстати, тоже под водой у нас стреляет. Ой! Ой! Что-то я не понял. Мне хп сносит. Тут слишком холодно, ученый. Если уж я замерзаю. О! Смотрите. Оп, он мне ХП восстановил. А ну иди нафиг. Ой ой, ой, ой, ой, ой, я замерзаю, ученый Ученые, ты где там? Побежали Тут очень холодно Вообще неудачная серия получилась У меня Плохая Пятая серия по Half-Life Source Она ужасная и, мало... И это дело не в том, что тут ихтиозавры были. А... О, кстати, ученый, ты же тут у нас остаешься. Фух. Сразу чувствуется тепло. О, обычные бошки, бочки можно ломать, представляете? Не ожидал я этого. Странно, я не думал, что тут Будет загрузка уровня Ой, вижу Вижу, вижу Опа Знаете, вот В этот момент надо проходить вот так Чтобы все эти ящики сломать Но бочки, я думаю, ломать Блин, не будем Потому что они... В них ничего не лежит. Uh... <звы> не, знаете, я все равно меня просто не покидает мысли, как бы я это в детстве проходил. Этот момент с хитиозаврами. Ну ладно, там родственники бы его прошли за меня, как это было в свое время с Сириус Сэмом. Но страх бы я свой не смог побороть на этом моменте. Make sure you don't... <решили> Опа, а кто его убил? Интересно, как вы думаете? У него было сообщение для меня, но он не успел его сказать. Оп. Отпускаем. <смех> Эти. Лифт отпустили. Смотрите, у нас тут будут одни усиленные противники. Не знаю, видели вы его ее не... или нет, но это ассасинки. Ассасинки, как в Return to Carter спрашивал вас. Вот они. Они пока тут заодно с военными, но потом, когда военные начнут проигрывать, они и вояк будут уничтожать. Если что. Вау. А! Нет, нет. Вот так вот. Вот они, ассасинки. У них глок с глушителем, но мы этот глок забрать не можем. А еще гранаты у них тут есть. С ПНВ ходят. И в Блокмезе они были намного опаснее, чем здесь. Вот так вот. Новые враги. черные оперативники, если что, их зовут. Они потом и вояк будут убивать. Ну, это в Half-Life Opposing Force. Это больше будет выражено. Тут-то они пока в Half-Life Первом, они еще заодно... Блин, песик без глушителя мне. Он намного лучше, чем без глушителя. А в Блэк кстати, этот момент намного больше. Я тут, знаете, что подумал? Я все-таки все пройду серию Half-Life до конца, раз начал. И Блокмезу тоже буду проходить после Half-Life 2, эпизод 2. То бишь, вы его обязательно у меня увидите. И вы потом будете сравнивать, что-то где изменилось. Ну, видеть это фанатский ремейк первого Half-Life, это Блок Меза Вам эта часть, наверное, станет самой любимой у вас Те, кто ее будут смотреть вместе со мной К этому моменту я и подписчиков больше заработаю, и актива будет у меня побольше Ну что-то мало черных оперативников было, да? Смотрите, мы быстро, они опасны, по сути, враги А, мы открыли двери или что, не здесь? А где? А здесь все-таки? Что-то просто заблудился. на этой локации. О, я помню этот момент, смотрите. Эх, смотрите и кайфуйте. Точнее, разочу... разочаровывайтесь в Гордоне Фримани. Нас оглушили, вояки! Нас поймали. Uh, say, body. Body. Body. Тело? Какое тело? <свят> поймали нафиг, уроды. Ну все, вам не жить нафиг. Ой-ой-ой-ой-ой, выбираемся. Они нас скинули под, под пресс. Под пресс нафиг, скинули. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай, жирная задница, выбирайте, Все. И мы без оружия, мы все оружие потеряли по понятным причинам. О, там, кстати, решетка, если что. Это пусть пока Давид. А нам надо выбраться отсюда. Опа, ломик получили. А... Что и все? И все что ли? а ладно сюда Тогда... в блокме за этот момент был чуть-чуть другой о, -о, -о, -о, о осталось обработать это по сути у нас уже по сути второй акт э этой игры осталось обработать ну-ка мне тупо интересно осталось обработать мы на десятой главе а всего глав 19 представляете Мрачные предчувствия. Мне кажется, вот эта глава была с ихтиозаврами, А рельсовый путь это с вагонеткой. Ну вот, мы на поверхности, друзья. Вот, полюбуйтесь этим шикарным графонием. Может тут хиткрабы падают. Видите, наша ракета не помогла их. Тут. О, у... Закрыть портал. Ах, смотриечка. Он умеет плавать. Это хиткраб плавать умел? Какой гаденыш! Ты живой? Нет, не подает признаков жизни. Ну, красиво, согласитесь. Особенно для 2004 года. Ну, вообще. И в оригинальной части тут тоже было красиво достаточно. Так, я думаю, там ничего... Там ничего нету. Ау. Это было больно. Ладно, ничего. У нас только один ломик опять. Ну, монтировка. Какой ломик? Если что, я говорю, когда говорю лом, я говорю неправильно. Это у нас монтировка. Охранник, а чё тараканов не топчешь? Ой, опять музыка началась. Охранник, куда делся? Куда он убежал? <соспит> Давайте по новой. Потому что там эти... барнаковые. Oh. Я тебя спас! Дружище! Красава! Yeah, Убей его, пожалуйста! Или это мне придется! Чего так поздно стрелять начал? Не буду же я бросать и умирать охранников, да? Они... Я считаю их своими коллегами! Я ведь тоже охранник на заводе! Только вот... Давил бы ты тараканчиков, было бы еще лучше. Но вообще, если бы он умер, мы бы заполучили пистолет. Да пофиг. Пистолет все равно не такой крут. Не так уж крут, как лом. Стой, яй яй Ой! Друзья, я вам не советую в радиацию никогда прыгать. Это ужас. Блин, капец, какой кошмар. О, сюда можно? Да я осторожен, просто вот. Я исследую все локации. И постоянно попадаю в какие-нибудь передряги. А музычка, конечно, прикольная. Мне она нравится. О, еще таракан. Ух, тараканы, как я вас ненавижу. Передавим их всех. Опять Барнакл, да чтоб, чтоб, типа, давай, еще, еще <плес> раз, еще раз, оп, оп, опа, мы че, цирковые трюки выполняем, как ему не было больно, когда я на его голове был, так, что то локации пока запутанные, Жаль, они не понимают, что ты говоришь. Можешь пропустить. Да блин! А что ты? Не... Ты почему мне переграждаешь путь? Ладно, пойдем сюда. Я не знаю, что тут, но мне интересно. Я даже знать не хочу, что это за белые штуки. Блин, не нравится, что я в такие дыры лезу постоянно. Ну что поделать. А, -а, -а это мы сюда спустились. Опа, Теркан, он сквозь эту прошел, сквозь стену. Детектор читер, мы читера обнаружили, но я его похоже уже задавил. Читак-таракан был у нас. Эх, выпуск вообще неудачный получился. Возможно, что уэни и Рус Александр с него поржали, как я боялся их теозавра, но... А может быть, испытали испанский стыд или даже испанский кринж моего лесплея. Ну, блин, я таких морских тварей вообще боюсь. Всяких кракенов Мегалодонов, хуякинов всяких. Вообще не перевариваю. Давим тараканов. Что-то все. Тут у нас все безопасно, все чисто, да? Кстати, я забыл сказать, фонарик дауна кончается. но его надо постоянно выключать. Чтобы он подзарядился. А! Я думал, я его пропущу и он убежит. Потом придет, за, пол, за пол, Залезет мне в ухо ночью. хе, -хе. Ладно, шучу. Ну что, охранник? Ты где там у нас? Он все еще типа за мной ходит, но просто потерял из виду. NPC-сетку сюда плохо прописали на этот уровень, я смотрю. Ну NPC-сетка это когда за тобой всякие напарники там э, ходят. Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Как мне не нравится-то тут! Ай! Радиация! Ой, ужас-то какой! ХП себе снес, друзья! Видите, не прыгайте в радиацию никогда. Чё... Какой-то урон еще получаю. Опять тараканы тут бегают. 61% здоровья. Эта глава у нас такой. Получится вот сейчас вот этот этап игры. Получится, что я буду пар... паркурить, блин. Я испугался. Слишком жирный я. Ну, точнее, Гордон Фриман, а не я. Я худой, наоборот. Ем два раза в день, когда на работе. Опа, открыли дверку. Они так издают звуки. Их нормально так слышно. На видео, когда я их давлю. Но вообще, в реальности тараканы не издают звуки. Ну, там, писки всякие эти. Насколько я знаю. Оп, и эту дверь открыли. Еще тара... таракашка, ты какашка. Опять повторил то же самое, ту же самую фразу. А, э, вот так тебе. Не бойтесь, в Бакмезе тараканов тут вообще не будет. Тара... Ни тараканов, ни пиявок. Так что там такими мороками мы заниматься не будем. Я-то чё, этим вот занимаюсь, чтобы очистить, блин, черную мезу от всякой швали этой. Вот аккуратненько поползаем. Капец, кстати, я скольжу тут. О, выпуск может не очень интересный получиться. что черт его знает. У меня сегодня видео по ГТСН-Андресу вый выйдет. И вот оно, оно получилось вот нормальным. Слушайте, хотя не знаю, знаете, а может быть я реально на той локации был всего один их теозавр, а не двое. И получается, я бы мог исследовать ту водя водянистую местность. На наличие там пиявок или тараканов. Тараканы под водой нафиг. Ай, да пофиг, все равно наше оружие за забрали, как вы знаете. Нет, ладно, не буду туда прыгать. Ой, а, тут вода. Че-то тут кого-то перерабатывают, я смотрю, какие-то куски мяса у нас тут падают. Придется сюда плыть. Это глава интересная про паркур. Что-то необычное. Это не Merus Edge, ну сойдет. Тоже Паркур 1997 года. Ну ладно, 2004 ремастер же. Самое главное, вода тут явно чистая, раз она тут перерабатывается. Оп. Куски мяса из потолка появляются. Да, вот это с технологии. Проползаем. Опасная штука. Бьет нас с одного раза. Это явно. Сюда! Сду, сдувает меня куда-то. Непонятно куда. Ух ты! О, мы эту дверь открыли. Ну-ка я еще раз туда сплаваю. Потому что там комната была какая-то. Хы, я револьвер нашел первее пистолета Прикольно Оп, аккуратненько Гордон Фриман, давай-ка Не жири, не толстей А худей чтобы нормально так проплывать Эти вот опасные места И эту дверь открыл По сути бесполезная комната О, сдувает как в Titanfall 2 Этой Ветряной штукой Ха -ха! Отключили Гордону Фриману всегда интересен этот револьвер Он его знаете так смотрит Ой Я если честно хочу Хотел сломать Эти Ящики, они прям целиком этот шкаф. Вам нормально под водой держать рот этот, да? Мяу-мяу. Такие говорят. Когда их убиваю. Что это такое? Что это? А если я так сделаю... А! -а, -а! Это вот туда вот. Получается. Вык! Все понятненько, друзья. Что-то я не понимаю, как этот момент пройти. А, все. Понял, теперь понял. Блин, я туплю в этой главе очень сильно. И мало того, что опозорился, так еще и туплю. Простите, друзья. Ой, какой-то я, я превратился в Соника. Ой, ой, ой, ой. Меня туда сюда колбасит. <смех> <смех> <смех> Могли бы это себе оставить. Блин. Ну, реально, смысл это все сыпется с потолка нафиг. Ой, это переработка такая. Перер... Переработка отходов. Ну, этих отходов... отходов тут очень маловато. Так, я думаю, в эту кашу-малашу прыгать не стоит. Ой. Что-то не сильно понятно, куда прыгать. Тут полно всяких проходов. Что да куда? Не, не, глава нет. Я скажу, не такая тоже крутая. Ой, а тут слишком жарко. Поджаримся чуть-чуть. Оп. Мы опять здесь. Оп, мы опять здесь. Опять здесь. Опять здесь. Или не здесь. Я, если честно, вообще не понимаю, куда иду. Какие-то лабиринты у нас тут. Ладно, пофиг. Спускаемся уже. Не могу я находиться. В этой локации. Вечность. Так тебе. -ха -ха -ха -ха. Все, сейчас эту главу пройдем. Я начну следующую... Выпуск Хотя нет, я не знаю когда конец этой главы будет Мы просто до следующего уровня дойдем Сейчас и закончим Я не знаю, получится ли эта серия Долгая или нет У меня что-то в последнее время видосы не совсем Долгие, ну не считая финала Квейк 3 Тимарена Это совсем Такой Плохой экспириенс у меня был Не знаю сколько кстати видео идет Меня 46 минут показывает Но это явно не так так вам. Оп. Мастерство показываю свое. Локации вообще капец запутанные стали. Ну, я, потому что впервые прохожу half по сути, один. Не сюда, отлично вообще, я не знаю, куда мне идти. Стейерс, лестница. Где лестница? Где лестница? Где вы видите лестницу? А ее нету. Ее тупо нету. Ч ⁇ за локации вообще пошли? Вообще у ч ⁇ мезы было так нормально ориентироваться в этих местах. В пустых. Что-то вот в игре Блэк меза я все понимал, что да, куда мне надо идти. Здесь ничего не понимаю. Ну, ладно, еще раз попробуем. Еще раз поджаримся с огоньком. Так, отсюда всякие кишки приходят. Здесь вообще пусто. Здесь что? О, мина. Не ожидал. О, еще мина. Оп, я револьвер потратил. А больше у меня огнестрела нету. Поэтому если что, то сопротивляться я буду ломиком и монтировкой. Мы поняли. Лом и монтировка это разные вещи, если что Разные инструменты Совершенно другие Особенно кочерга там какая-нибудь А если я туда пойду? Эх, да блин Ой, мне что-то не нравится сюда спрыгивать Здесь чё? Блин, здесь ситуация не лучше. Ой. Блин, а как я Барнаков-то убью без... Э, огнестрела? Чёрт, слушайте. Мне придется их оставить. Потому что я... Вопрос морали, это уже следующая глава у нас началась, как раз мы на ней остановимся. Что? Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.